И вся эта жизнь дустрата на уваж, за танишарда. макарола уже ксонда чизва. Мигиондара радужнида, ханта пакачида сургута нижневартовскида, а бурюри Ятани Закверт Абрисахи может чити за Абравашдир, Хахмяза, Муклалакю, Танишага. Клавичник Наби Исака. Капаряй, Хермеха, Юдашар. Капаряй. Кларнет, Насиль, Тагирам. Художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля «Бах» Гасан Абдуллаев. Мулдин Сикхи, Степани Ераквазва, Синин Ван Хаила Цуразва, Лески домах Гаиди Язва, Дагдин Марал, Гыл Халун Таралай рож. Чуламчар, Кановас Махпурхтин, где пермач випеляла и Нурхтин, Казил Гюдинц их конева и Турхтин, Давдин Марок, Гюрхалм Таралай Рож, Сихир, Садазничар Тахай Соля, Сесть на Лухонца, цавун Мих и Сталя, Цииисуса дахдин Дзвеге и Шаля, Давдин Таралай Рож. Чансаху и вся че группа бахти, а здесь дети, аралаймани, тама марда, буйуре абце, экач куляри, за че спасет имил Наша наша их наша их их наша да да сись сись, сись их наша да да сись Наша дата не систи, цирк наша дата не систи, наша дата не систи, цирк наша дата систи. За споразряд, а не торчил через задницу на сидеть вон а вот самый не Девят фанат, наша данная наша данная Вообще не парься, шерин, заратни, финазиты, фанцыны. Аж кричишься, Аллах Сами мецалат, фундияцей, яхтисьет фанцыи. Их